10 мороз, а он сидел на ветке клёна, а я в окно его случайно увидал. Быть может, у него нет даже просто дома, а может, он свою добычу поджидал Солнечному дню, может, был он так доволен, он оборачивался, глядя на меня. Сокол в морозный день, он был весьма спокоен, Хотя мороз 30 градусного дня. Синичек не было, и мелких птичек так, Видимо, чувствовал их хищника. Они. Охотятся морозный день Не сможет каждый Такие хищники, особенно зимы Солнце светило в ясный день Чистое небо, который час он сидит, чего-то ждет Наверное, для охоты, видимо, проблема но хищный сокол голод не переживел. На несколько минут отвлекся, под аппарат подзарядил, Мне невдомек, кто сокол после улетел. Этот сюжет как раз пришелся, И потому я сочинил, А по-другому просто я и не сумел. Морозный день пускай крепчает, это лучше, когда слякоть Не по душе, когда морозная зима Это никак не означает Что на душе немного слабость Что сокол улетел охотится куда Зима препятствиями давит Мороз и снег она добавит Но только кое-кто голодный Стал с моим Люди или звери Зима всех холодом охватит, И без зимы не может мир совсем другой 30-градусный мороз А он сидел на ветке клена А я в окно его случайно увидал. Быть может у него нет даже просто дома а может он свою добычу поджидал. Вот так. Ваш покорный слуга, живите в радости.